Вас приветствует интернет-магазин спорта Extreme v bike Мы занимаемся экипировкой для экстремальных видов спорта для детей и взрослых. И одним из наших направлений есть ролики. Мы сегодня расскажем вам, на что обратить внимание при покупке роликов и какие важные учесть моменты. Я вам расскажу сегодня про ролики фирмы Tempish. Это чешский бренд, который производит качественную экипировку и оборудование для занятий спортом. Скейты, самокаты, беговелы, а также велосипеды. Модель называется Rebel PP. Когда вы покупаете ролики для ребенка, важно учесть несколько моментов. И один из моментов – это бренд. Покупайте только известные бренды, те, которые давно занимаются такой экипировкой, потому что они анатомически правильно разрабатывают ботинки и не используют самые дешевые материалы. Во всех видах спорта важно, чтобы это была хорошая, качественная экипировка, чтобы ребенок быстро обучался и быстро прогрессировал. Если экипировка дешевая, ребенок очень долго учится, ему неудобно, и вы можете отбить желание у него заниматься этим видом спорта. Поэтому не экономьте, если выбрали... Именно тот вид спорта, для которого вы покупаете экипировку. Итак, продолжим про наши ролики. Модель называется Rebel PP. Это очень интересная, качественная модель. Она рассчитана для детей от 4,5-5 лет. И данный ботинок идет раздвижной, что позволит вам на несколько сезонов закрыть вопрос катания на роликах. Раздвигаются они очень легко. Есть сбоку кнопочка, которую вы зажимаете и раздвигаете ботинок. Или также потом нажимаете и задвигаете ботиночек. Вместе с внешним ботинком внутренний ботинок тоже двигается. Он для этого продуман полностью поставщиком. Что еще могу сказать про данную фирму, она делает очень качественные внутренние части ботинка, поэтому об этом можете не беспокоиться. Он анатомически правильно сделан, у него есть поддержка и пятки и э, стопа, поэтому ботинок будет сидеть очень хорошо на ноге ребенка, не будет болтаться. Вы его сможете затянуть с помощью шнуровки, которая есть в ботинке, также дополнительного, э, дополнительного крепления на липучке и дополнительного жесткого пластикового крепления системы Автолог. Оно двухстороннее. Оно позволит притянуть максимальный ботинок к ноге и ребенку будет комфортно и удобно кататься. Что можно сказать еще про все материалы, из которых сделан ботинок. Они все композитные, ударопрочные, выдерживают большую нагрузку. Поэтому можете не беспокоиться за их сохранность даже на этапах обучения. И не забывайте, конечно же, при покупке роликов покупать защиту для ребенка. Такую, как шлем. На локотники, на коленники и защиту запястья. Не игнорируйте защитой, чтобы максимально оградить ребенка от травм на этапе обучения. Ну и на этапе, конечно же, продвижения. Данная модель предназначена для новичков и для прогрессирующих райдеров. И это тоже плюс данной модели. Если ребенок очень быстро будет обучаться, вам не нужно будет сразу покупать новые ролики. Он сможет дальше прогрессировать на этой модели. Модель выполнена в двух цветах. Есть еще точно такая же черная. Она унисекс. Подойдет и для мальчиков, и для девочек. По поводу самой системы роликов. Здесь использован Облегченный алюминий для того, чтобы облегчить вес ботинка они достаточно легкие прочность большую дают все композитные материалы, из которых сделан низ роликов. Сами колеса на самой маленькой модели идут размером 64 мм. На моделях М и Л они 70 мм, и система жесткости 82а. Подшипники здесь высокого уровня, АГК-5. Более подробные характеристики данных роликов вы сможете прочитать у нас на сайте и посмотреть фотографии, как выглядит такой же вариант, только в черном цвете. Мы лишь хотели вам показать, как он выглядит вживую. Он действительно очень яркий, красивый ботинок. Здесь предусмотрен тормоз, который в процессе обучения вы сможете снять и ребенок уже сможет кататься без него. В комплекте к роликам идут все необходимые ключи, которыми можно будет подгонять ролики. И также дополнительные винты, если вдруг какой-то появляется. И также есть дополнительная шнурочка для того, чтобы поменять внешний вид ботинка. Заходите к нам на сайт, знакомьтесь со всеми моделями роликов, которые есть. www.bibike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры.